Здравствуйте, я Мэт и сегодня арп-шоу 2018. Я здесь со Стивом, он покажет нам продукцию мультиван. Сейчас перед нами мультиван серии 10. Рад встрече. Спасибо, что согласился нас познакомить с этими машинами. Что вы можете нам рассказать о десятой серии? Десятая серия – это наши самые крупные модели. 10.8 оборудовано двигателем мощностью 72 лошадиные силы, а 10.9 – двигателем мощностью 74 лошадиные силы. Существуют различия в настройке двигателей. Главное – машина может перевозить 2 тонны на стреле в горизонтальной позиции, что может использоваться при разгрузке. А это – большая опрокидывающая нагрузка. Но машина настроена так, что ее можно перевозить в прицепе с весом в 2,5 тонны общей массы. Все мультиван компактные, низкие, маневренные, с небольшим весом и приспособлены для работы в зонах, требующих аккуратности. Также для таких размеров и веса машин у них большая подъемная способность. Ширина машины полтора метра. Довольно компактная. Если мы посмотрим на более компактные машины, там будет уже менее метра. Можно оборудовать машины разными колесами. То есть мы получим машины с разной шириной. Действительно легко менять. Да, 30 секунд. Многофункциональное цепное устройство можно отсоединить. Два замка на навесном оборудовании. Затем просто поднимаем сцепное устройство, замки фиксируются. 30 секунд на соединение, 30 секунд на отсоединение. Хорошо. Посмотрим внутри кабины? Да. Окей, внутри кабины 10-й серии, первое, что я отметил, очень удобно. Я точно могу тут сидеть весь день. Довольно просторно. Кабина была спроектирована с учетом эргономики. Оператор находится в кабине немного сзади и справа. Как в современных автомобилях, для ног оставлено достаточно много места. Да. Да. Управление мультиван выглядит так. Левая рука на руле управления. Есть кнопка, настраивающая положение руля. Поворот осуществляется на шарнирном сочленении. Поворачиваются две отдельных части шасси вокруг одной оси. Здесь мультифункциональный джойстик. Управляет подъемом стрелы вверх-вниз. Плита на подъемном устройстве наклоняется вперед-назад. Вот так. Здесь у нас выключатель навесного оборудования. Есть разные конфигурации. Телескопическая стрела выдвигается вперед или укорачивается. Это для активации высокого потока для питания навесной гидравлики. Мы можем обеспечить уровень потока в большом диапазоне кнопкой «вкл-выкл». А эта зеленая кнопка не используется. То есть, по большей части, все управление у вас под правой рукой и вашим большим пальцем. Тут управление двигателем, а точные показатели выводятся на экран вместе с такими показателями, как температура, уровень топлива и так далее. Затем у нас тут управление передачей, гудок, огни. Еще одна кнопка управления навесным оборудованием, дополнительная. Здесь разные настройки тяги, возможность настройки под работу в разной окружающей среде. Стояночный тормоз, скорость движения, а также есть место для других кнопок, так как у нас множество опций и вариантов оснащения. Дорожное освещение, обогрев и другие опции. Все опции можно добавить потом, если вы захотите приобрести машину в одном исполнении, а позже дооснастить. Крышка двигателя снимается двумя простыми фиксаторами. Под крышкой 10.8. Тут четырехцилиндровый дизельный двигатель Янмар, 72 лошадиные силы, с водяным охлаждением. Тут есть доступ ко всем главным элементам для обслуживания: топливный фильтр, воздушный. Доступ снизу для обслуживания не нужен. Внизу все просто закрыто. Гидравлические насосы находятся впереди, однако, если мы повернем машину до начала обслуживания, там мы увидим панель, сняв которую, мы получаем прямой доступ ко всему. Хорошо, здесь, я полагаю, дополнительная опция к стандартным колесам. Расскажите об этих гусеницах. Вообще гусеницы для нас являются новым элементом. Мы только недавно запустили сборку с гусеничными системами. Гусеничные системы заменяемы. Вы можете купить машину с гусеницами, а затем поставить на нее колеса, или наоборот. То есть мы можем менять колеса и гусеницы по необходимости. Элементы гусеничных систем спроектированы в Британии. Мы их производим в Великобритании. Неужели? Все производится и обслуживается на заводе. Гусеничная система поддерживается рамой машины, а не мотором. Мотор просто двигает толкатели, что снижает нагрузку на машину и гусеницы. Еще одна вещь, которую я отметил по поводу переключателя передачи в кабине, это то, насколько большой крутящий момент вы хотите передавать на колеса. Да, есть три различных настройки. Передача — это то, как масло проходит через двигатели колес, передавая крутящий момент. С переключателем в выключенном положении колеса поворачиваются в соответствии с движением машины. Если мы поворачиваем рулем, колеса, находящиеся ближе к оси поворота, и колеса, отдаленные от нее, будут поворачиваться с разной скоростью. Если мы включим первый уровень передачи, включится передача крутящего момента на дифференциале 60 на 40. И теперь будет больше крутящего момента и больше повреждений поверхности во время поворота. А на максимальной передаче крутящий момент передается максимально на все четыре колеса. И рабочая поверхность действительно сильно будет повреждаться, но будет максимальное сцепление. Хорошо. Как можно больше узнать о десятой серии, ее стоимость и правила эксплуатации? Всегда лучше позвонить нам. Мы с радостью ответим на любой вопрос. Мы не просто продавцы. Нам важны наши машины. Так что...